you Ангелы строем летают над городом, Церкви крестами уперлись в небо. Здесь в декабре так мучительно холодно, Что все живое смешно и нелепо. Сны кораблями плывут над проспорами, Этой земли играют метелями. Все мы там будем, и, может быть, скоро, Все наши игры снегами застенутся. Спать под сугробами страхи, страсти, снежинками белыми пустятся с неба на мерзлую землю, скрыв под собой, все, что здесь, не успели мы, холодно, водки мы, где уж доладкина, войны чаще, нерайские гущи, над нескончаемым северным городом, воздух нечище может быть, Сведенные пустоты, ганове, лошади, хочется спать, укрывается метелью, хочется жить, а немного ли хочется, Ладно, живите, остелите, как делится, бойте, бойтесь.